Первые кошки-сфинкс появились путем природной мутации в 1960 году в Канаде. Необычность этой породы – полное отсутствие волосяного покрова, а также повышенная температура тела – 38 градусов. Стоимость кошек этой породы доходит до 3000 долларов. Сфинксы обладатели очень тонкой душевной организации. Недопустимо, чтобы кошки этой породы подвергались каким-то сильным стрессам. Это может привести к очень необычным и необратимым процессам. Один наш знакомый дал разрешение рассказать про несчастный случай, который произошел у него в квартире. Случился пожар, последствия которого вы видите на фото. Некоторых животных спасти не удалось. Сфинкс выжил, но пережил такой ужасный стресс, после которого оброс шерстью и стал обычным котом. Но, что поразительно, характер у него ничуть не изменился. Вот мы видим на фото этот кот, форма как у Сфинкса, глаза, все, но в шерсти. А на этом фото этот же кот до пожара, абсолютно лысый. Жаль, что с людьми такое не работает. Но вернемся к пожару. Он остался таким же добрым и ласковым. Когда пожар потушили, сфинкса и его подружку-кошечку нашли под ванной, живыми и невредимыми. Но в шоковом состоянии. Вот они вдвоем на фото. После этого случая у сфинкса интенсивно стала расти шерсть и мутация дала обратный ход. Вот еще раз покажу для сравнения. Слева после пожара, справа до пожара. По раскраске четко видно, что это один и тот же кот. Так что, товарищи обладатели сфинксов, будьте внимательны со своими питомцами, чтобы за 3000 долларов не купить обычного кота. Точнее, чтобы то, что вы купили, не стало обычным котом. Я посчитал этот случай очень интересным и необычным, поэтому с вами поделился. Ну а на сегодня все. До новых встреч на канале и не забываем подписываться. Пока!